Я, я король, место занял. Теперь ты да, сел на ее место и ты будешь. А ты типа место где она сидела все буду теперь я сидеть место этой кошки. да? А ее специально Ему нравится, да Новая жертва, да? Новая жертва.